– Павел другой вопрос, вот, что касается Дома культуры, там что, свет появился, что там происходит, Даже Я не знаю, что там происходит, я же был в командировках, вот, знает только одно, Значит, вот письмо интересное из прокуратуры пришло, что они там усматривают уголовное наказуемое деяние, но пока не могут разобраться, кто же должен вести это уголовное дело, Тот следственный комитет, то ли следственное управление полицией. Вот. Что там происходит противоправное действие, это уже известно всем. Вот. Другое дело, что в этом безобразии участвуют муниципальные власти. И они уже этого не скрывают. Потому что понятно, что... Ну и суды, естественно, неправомерные решения судов. Вот. Поэтому спортзал работает. Прекрасно. Сейчас там установится новое оборудование. Я думаю, что как только мы... А там же как ситуация? Они подали в суд получили обеспечительные меры, поэтому мы не можем их оттуда выселить, потому что мы не можем нарушить решение суда. Но одновременно потом затягивают судебные процессы по существу. И вот сейчас вот они... Ну, естественно, судья отправил в арбитражный суд. Арбитражный суд сейчас, наверное, вернет обратно, потому что есть жалоба. То есть ну, вот этот футбол будет продолжаться долго, хотя все прекрасно знают, что они там находятся вне закона. Вот. Ну и эти абсолютно... Глупые люди, которые понимают, что и дети-то от них ушли, там же нет детей. Вот. И поэтому пытаются что-то там сделать. Они не могут включить электричество, потому что у них ответственность за электрохозяйство нет. Они практически ставят под удар пожарную безопасность, потому что они до сих пор не выполнили наше предписание. Да и они вообще не могут там находиться. Вот. Поэтому... Мы их предупредили о том, что в любом случае мы не будем терпеть нарушение закона. Вот мы, кстати, готовимся в Дворце культуры к ремонту. Во втором квартале этого года ремонт начнется, он капитальный. И поэтому там в любом случае все нужно будет убрать. Ну и имущество вывести, и потом там же придется вскрыть полы, для того чтобы поменять там, вот с момента основания Дворца культуры. Это, по-моему, 70-х 70 годов прошлого века. Там не менялись э, трубопроводы, там всех хомут, на хомутах, а некоторые трубопроводы они там замурованы, поэтому мы сейчас будем вскрывать полы, потолки, перекладывать там трубы, э, перетягивать электрические сети, потому что там тоже э, довольно, ну они устарели повторяю, реально, Фу, тоже с 70-х годов прошлого века проводка не менялась, это, то есть это капитальный ремонт. Вот они нам мешают сейчас. Так они препятствуют, получается, собственнику вообще? Да, да, да, да. брось слушать. На, на входе стоят, Павел Ильич, я не знаю, но ну, это просто меня сильно очень, так сказать, удивило, что стоит мальчик в спортивном костюме, в капюшоне, в помещении, в маске, прикрытое лицо, руки в карманы, в трениках. Это ЧОП такой, что ли, муниципалитет? Это, это бандиты обыкновенные. Еще раз. Если вы помните вот эти видео, когда прибежало там 30 пацанов, да? да? Они за день до этого бегали с плакатами, а потом прибежали туда. Они что, жители местные? Ни одного там местного жителя. Кто они? ЧОПовцы? Да нет, они не ЧОПовцы. Это обыкновенный как шелупонь какая-то, которая нанята ротой Агро для того, чтобы... Другое дело, что там их контролируют. Из боевого братства люди, которые получают гранты от президента, чтобы работать с молодежью. Вот они таким образом работают с молодежью. Там все замкнулось. Боевое братство, которое работает с молодежью, которые вот это вот не понимает, что они делают, они занимаются противоправными действиями. И и молодежь, да, время от времени. Но единственное, что, может быть, иногда хорошо, они хоть лопаты иногда берут в руки и что-то начинают, ну, немного очищают. А Все остальное, ну это покнянные бандиты, хулиганы, вот. сам этот э, директор этого невнятный, непонятный, без э, любого образования, кроме военного, который решил тут порядка установить. И ну это да. Вот. И какие-то там, помните у вас, там был этот Червяков, э, какой-то там еще, в общем, шушера, вот просто шушера и все, э, это, которая поддержана властью, никуда не денешься. Но ну, я понимаю, что наш глава без губернатора ничего не делает, и все это укладывается в рейдовский захват, который поддержан властью. Больше ничего. Вот. Ну, а мы пытаемся отстоять законно, не нарушая закон наши скажем так, условия проживания. Поэтому временно территория социального оптимизма там прекратилась. Началась территория социального пессимизма. Но, понимаете, все, что они делают, это же тоже очень интересно. После смены Добринкова на Извекова и передачи в их ведение вот старого поселка, вы видите, что там творится? Они начали командовать мусорными площадками, посмотрите, что там творится. И только благодаря усилиям Гавшины мусор вывозится, а на развилке вообще не вывозится уже, там, днями целыми, а иногда и неделями. Мы видим прекрасно, что происходит во всей территории Ленинского района с дорогами с уборкой снега. Мы в этом отношении просто как день и ночь отличаемся. Но как только они хоть куда-то приходят, вот что сейчас там творится в школе, мы это видим. Поэтому любые их действия, направленные на то, чтобы поставить не местного, а какого-то чужого человека, приводят к ухудшению жизни населения. Вот вам яркий пример с дворцом культуры. Как только там появился человек, который не живет в совхозе, который команда им дает, даже уже не район, а рота агро, и вот, кстати, последний он стал кричать, у нас мажоритарные акционеры, кто такие, он даже не знает, кто такой мажоритарные акционеры и что они имеют право делать. Вот. Ну вот верещит, ну, ясно, что когда-то получил военное образование, а так, по большому счету, не очень. Вот. И вот он что-то там рассказывает. А дальше мы должны этот путь пройти. Если бы суды были внятными и компетентными, уже отменили бы меры так называемые, обеспечительные, мы бы уже давно начали проводить ремонт, и после этого дети бы уже жили в нормальных условиях, как это случилось с спортзалом. Поэтому будем бороться. Но поддержка жителей очень важна, вот видите, там все же нас поддерживают.